День добрый дорогие друзья, уважаемые подписчики, я Игорь Черноусов, приглашаю вас на замечательное мероприятие, которое организует Филипп Родан. Филипп делает серию встреч с известными видеоблогерами. Сегодня встреча с классным человеком, который заражает своей энергией с Эдгаром. Канал «Мысля». От Эдгара. Эдгар очень интересный, жизнерадостный, зажигающий человек. Если вы хотите узнать, как он продвигается на ютубе, вообще пообщаться с Эдгаром, не пропустите это событие. Не откажитесь от такого великолепного шанса. Но один раз, один единственный раз человеку откажешь в чем-то? Сука запомнит, а? Однозначно запомнит, поэтому ссылочка на подписку в описании данного видео.